Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю белую пекинскую утку. Для того, чтобы весь сок из утки сохранился, я использую казанчик. Часть жирка из уточки я уже срезал и вот сюда положил казанок. И все стеночки казанка я хорошенечко вот так размазал и намазал жирком, чтобы сюда никакие овощи не прилипали. Теперь я складываю смесь баклажанчиков, лучка, морковки и картошечки в казан. я уже предварительно посадил и э, посыпал белым перчиком. Вот так я ее красиво прикрутил. И она скользкая, хочет улететь. Да. Ножки ей вот так связал, чтобы они не развивались на ветру. Здесь немножко все подтяну. Пойдемте готовить утку в тандыре. Для того, чтобы пекинская утка в тандыре получилась очень вкусная, ее нужно предварительно подготовить. Для этого я обрезаю вот эти ручки у нее, потому что они все равно сгорят. И я думаю, я их полностью обрежу вот аж под самый корешок. Вот так. Здесь совсем нет мяска, хотя она налетает. С этого крылышка будет обалденнейший бульончик. И вот эти маленькие хвостики на ножках. И также я вырезаю полностью шейку. Шейка очень вкусная и даст хороший наваристый бульон. Но в тандыре совершенно не то. Весь жирок вот здесь, там где разрез уточки я вытягиваю. Шикарно. Сейчас вот такая дряблая кожа у уточки. Мы ее отведем в парикмахерскую и сделаем, чтобы шкурка натянулась, чтобы все было красивенько. Я беру кипяточек. И просто поливаю на саму кожу. И остудить. Вот, совершенно же другое дело. Шкурка натянулась. И теперь под кожей у самой уточки очень много жирка. И я уже много раз пробовал. Если не сделать надрезы, этот жирок там и останется. Никакая температура его оттуда не вытащит. Поэтому я беру и делаю очень неглубокие надрезы. Вот так, чуть-чуть только чтобы разрезать кожу до жира. И через эти разрезы будет заходить температурка, тепло от самого тандырчика. И весь этот жирок будет потихонечку вытапливаться, шкурка будет золотиться, будет постоянно в жирке, и хрустящая корочка на ней легко будет образовываться. Особенно много жира вот здесь, в области грудки. Для того, чтобы почувствовать Именно настоящий аромат хорошей белой пехинской уточки я буду использовать только один белый перчик. Белый перчик я уже растолок в ступочке и добавляю соль. На такую утку я возьму одну столовую ложку соли с горкой и перемешаю ее уже перчиком. И хорошенечко посыпаю уточку солькой и перчиком. Когда пекинская утка будет запекаться в тандырчике, из нее будет вытекать сок и жирок. И чтобы это все сохранить, я использую вот столько овощей, в которые этот сочок будет капать. Вот такой простенький маленький зеленый тандырчик. Я его классно прогрел, он грелся почти целый час. Часть углей я уже вытащил и теперь я на самое дно тандыра опускаю казанок. Вот так. А сверху ставлю уточку. Не падай, не падай. Отлично. Вот так. Теперь эти угольки уберу в сторонку и накрою этой железячкой сам тандырчик. Температура в тандыре 330-340. Но она сейчас выровняется часть жара заберет на себя уточка и овощи я вот так накрыл мешками сам тандыр я не присыпаю ничего землей чтобы была легкая естественная вентиляция и засекая время через полчасика я достаю казанок с овощами и высыпаю его, потому что он уже готов. И ставлю следующий казанок. Прошло 30 минут. Из уточки классно вытапливается жирок. О, а здесь. Вот. Самое важное. Это вовремя достать. Хорошо тих вари. Вот так классно все булькает. Классно пахнет. Смотрите, друзья, прямо на углях стоял казанок, ровно 30 минут, абсолютно ничего не прилипло, потому что я смазал его внутри э, утиным жирком. Теперь ставлю следующую партию овощей, и так будет два громадных казанка овощей и готовая утка пекинская, белая пекинская утка в земляном тандыре. Теперь самое важное, нужно сейчас хорошенечко угольки перемешать, потому что вентиляция всего с одной стороны. И со стороны вентиляции есть жар. А с другой стороны тяга уже не такая сильная. И поэтому угольки все потухли. Полминутки минутки дал температурке немножко разойтись. И хочу узнать, какая же сейчас температура. Сама удочка 145. И теперь, я думаю, очень хорошо... Сейчас уже более щадящая температурка, овощи приготовятся обалденно, а сама уточка уже будет немножко дымком пропитываться ароматом дыма и будет уже медленно-медленно греться уже на щадящих температурках, еще полчасика. Температура в середине тандырчика 192 градуса. На самой утке снаружи 115, а там внизу 130 градусов. Выглядит красиво, О -о -о -о -о. красивая пекинская утка, небольшая, волшебный горшочек. Белая пекинская уточка, она готовилась ровно час и по-моему 10 или 12 минут. Первая партия овощей великолепная, а вторая, там уже жар поменьше, еще доготавливается. И, конечно же, красное сухое вино. Овощи я попробовал, овощи супер. А уточка, как красиво, она уменьшилась в размере. Вот там, где была насечка, весь лишний жирок из нее вытопился, попал сюда в овощи, все классно. И, конечно же попробуем о ой как же легко все ножка вы знаете вот этот именно аромат хорошей утки с золотистой корочкой когда ты его нюхаешь она так классно приготовлена и сама корочка подсушенная хрустящая Ну пахнет именно таким вкусным поджаренным мяском Угу. вот здесь, когда я так слегка, слегка прижимаю, прямо сок из грудинки, из грудки выходит, настолько все классно сделано очень просто, абсолютно не нужно ничего, никаких э, покупок, просто ямка небольшая кучка дров